Я уже снимаю. А, видео? Да. Спалец здесь, сначала попробовать движение, потом замах. И еще, и еще разок, Там я на, на ракетках, а тут прям на кисти.